Вайвл мод Анунаки и импанк. В данный момент мы имеем из животных породу Дододи, Стазаврика и дилофозавра. Дикого Трайка, так, мы Все, все иди-иди. Так, мы насобирали небольшое количество яиц, делали седло уже от Тератона, посадил я. Так, посадили грядки, морковка, лимон, кукуруза, картошка, картофель. Ставили котелок, вода. Ждем, когда у нас уродится морковь, соответственно. Будем делать киблы и пойдем поищем уже себе первого тирадона на котором продолжим поиски ресурсов, залежей нужных для развития таких как медь и стекло на данный момент я так и не разобрался с медью, не стеклом я думаю, когда у нас будет летающее животное будет попроще, полегче то бишь обхват у нас карты будет большой мы сгоняем первым делом за кристаллами чтобы сделать трубу и полетаем в поисках залежей меди, так что встретимся у чугунка, получилось так что не вытерпел рядышком с дома, поймал 154-го, усыпил и буду томить мя... Просто... мясом Сейчас сходим наркотой, посмотрим, попробуем дотамить. Так, наш птеродон съел 3 кусочка мяса и уже 43%. Думаю, бросим в него еще пару наркоты. Минут через 20 встанет. Ну все, ждем момента, когда встанет. Получилось так, что микрофон э, не включился, и, конечно же, момент с тем, как когда встал птеродон, мы прозевали. Птеродон по статистикам, конечно, вы видите, очень печально. Так, ребята, приоритеты немножко поменялись. Конечно, пока растет у нас морковка. О, созревание пошло уже. Посмотрим что-то. Нет. А, подношение будет у нас, когда начнется. Так, пока у нас растет урожай, и мы позже будем искать уже хорошего себе птера, потому что этот термин. Ну печальный Я тут нашел такую вещь хорошую. У нас вот Анунаки, Анунаки, да, все, по Стимпампу ищем. У нас вот здесь вот. вот так. Это вот здесь уже помогло, да? Я пропустил уже. А, вот он. Вот видите, Анунаки Workbench. У нас, в принципе, есть все. Цементная паста. Цементная паста я находил немножечко в луче, там совсем немножко, а, в 17 и соответственно у нас щетина пиротина мало, чтобы нам на ступке сделать. Нам придется полетать по бобровым хаткам, по их на наличие на предмет цементной пасты. Наверное, этим думаю сейчас нужно будет заняться, поставить уже накир. Workbench или как он там называется, правильно? И потом... Потому что я посмотрел э -э разницу между простыми тран транквилизационными стрелами и стрелами аймаки. Тоже есть разница, там какой-то еще дополнительный баф идет. Пусть сейчас... Я думаю, сейчас я показывать не буду, попозже это все будет видно. Там где-то аура такая, как ядовитая, отравляющая вокруг. И поэтому нам стоит, наверное... Потому что левела видите его, да, что 153 это уже выше стандартных, там вот сверху трайк 200 какой-то ходит, а там черепаха 150 плюс где-то у нас здесь бегает белая. Думаю, что чтобы их усыплять там и приручать нужно будет что-то другое и это более сильное у нас будет в этом верстаке Анунаки, так что в первую очередь сейчас мы займемся добычей. Э цементной пасты. Да. Я потихоньку сейчас соберусь. Там... Недалеко от бобровых хаток построю небольшой домик. Там... А, может даже домик не достать. Просто положу кроватку. Друг там какой-то. И... Полутаю хатки. Так, и так, ребята. Полетели мы на озеро. бобровыми плотинками. Здесь вот одно. И... выше подымусь. он второе.